Ты выпускник школы, любишь компьютеры, дни напролет проводишь в интернете, обладаешь аналитическим вкладом ума и хотел бы создавать новые программы? Сегодня профессия программиста стала очень востребованной. Конечно, благодаря развитию компьютерных технологий и интернета. Такие специалисты разрабатывают программы для текстовых редакторов, сайтов, игр, систем видеонаблюдения, сигнализации и многого другого. Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Они прославились благодаря программированию. Работа в этой области считается мужской, но интересно, что первым программистом в истории была женщина Ада Лавлейс. Она придумала первые приемы управления вычислениями и до сих пор они используются в программировании. Это одна из самых востребованных сегодня специальностей. Входит в топ-50. Несмотря на то, что колледжи и вузы выпускают большое количество специалистов, многим компаниям требуются квалифицированные кадры. Ну, главное, чтобы человек соображал, чтобы он был любознательным, чтобы стремился учиться. Потому что, опять же, отрасль быстро развивается, и необходимо все время осваивать что-то новое. Идея — это не только программисты, как многие думают, что люди совершенно разными задатками — математическими, художественными, филологическими — они все могут реализоваться в рамках... Эти технологии. Единственное, что ограничивает нас в развитии, это нехватка светлых умов. Учеба в колледже МВУ на специальности программирования в компьютерных системах ⁇ твой пропуск в мир большого программирования. Ты научишься разрабатывать алгоритмы, узнаешь технологию разработки и защиты баз данных и программного обеспечения, освоишь фундаментальные основы программирования, познакомишься с языками и направлениями программирования и сможешь писать первые программы. Колледж МВУ сильно отличается от других. Во-первых, стажировка ты пройдешь в лучших IT-компаниях Удмуртии. Наши студенты практикуются в ПИКОМе, Центре высоких технологий, 1С и Во-вторых, 100% наших выпускников легко находят работу. А начать зарабатывать можно уже на последнем курсе. Выбирай специальность правильно, ведь ты выбираешь свое будущее. Приходи в МВУ и узнай больше о своих возможностях.